Акмал Кадри – мастер спорта по силовому ногоборью, многократный чемпион Африки и Азии по греко-римской борьбе, тренер по силовой подготовке юношеской команды по гребле Великобритании. Его специализация – тренировки по снижению жировой массы и наращиванию мышечной, восстановление после травм, индивидуальный курс при проблемах со спиной, функциональный тренер. курит в пятерку лучших фитнес-тренеров Москвы по версии журнала GQ 2014 года. Приветствую тебя, Акмал. Здравствуйте. Все знают, что я тренируюсь у тебя. Вот. Все знают наш э, любви фитнес, где ты тренер, знают э, то, что ты э, помогаешь Константину восстановиться э, с его вот этой болезнью, которая на него неожиданно напала. Но тебя Акмал знают мало. Ты э, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты вообще египтянин появился? я да. приехал сюда ради а, а, познакомления с человеком, который я что человек, конечно, это женщина, чтобы никто не подумал, что в наше время сейчас можно. Русский язык богатый, можно человека женский пол, так называется. И моя жизнь изменилась. Я понял, что это то, что тот кто, который хотел всегда быть рядом. Я с таком поколением, который не Египет, вообще у нас писни только романтика, у нас нет обычных слова. Это как знаете, как, как у вас раньше в фильме Чормбили. И такие красивые слова, не тот, который сейчас мы слышим сейчас, да. Я вырос в такой дом очень культурно. И и серьезно очень семья, ну, которая тебя это а? да. И посол, и мама в врачи, И у нас очень серьезное воспитание, чтобы я могу рассказывать. Я раньше не думал, что то, что у меня было в жизни воспитание, так интересно кому-то других людям. Думал, что всех так можно воспитано, да. Потом, когда случайно что-то рассказывают. Я понимаю, что в России для них это необычно, потому что культура другая. Uh -huh. Ну, например, мы просыпаемся утром, и папа оставляет нас, целует руки мамы, ноги мама. Это для вас непонятно, почему. Но у нас это понятно, это почему. И тому подобное. И, и как... Мы не можем отдавать вопрос дома, да? Ты, ты ребенок, и здесь я тебя воспитывал, я тебя кормлю, пока ты идешь отсюда в другой мир, твой мир там ты сам хозяин. Поэтому <coughs> и каждому культуре есть менталитет. И каждому менталитете есть а, разное понимание жизни, зависит от твоего образования и воспитания. Вы знаете, я очень много культурный человек. Я, я считаю, что я... А, насколько у меня выкладывают, вы просто не представляете. Скажи, как? когда ты приехал в Россию, как тебе вот культура России? Меня очень понравилось. Вообще прямо понравилось. Мне понравилось... Э, э, я когда посмотрел первый фильм, это было, как, называют, Билли, как называется, где Саша Белли как называется фильм. Да ты что? Это да. Бригада. Бригада, да. понравилось очень русским. Потому что, значит, я с очень много наций. В Египте очень много наций там живет до сих пор. И соседним дома очень много тоже наца И в Египте очень много приезжали работать, зарабатывать. За какой-то периоды в 70-х валюта египетская она очень высокая. Даже один фонд стоил около 4,5 доллара. Мне очень понравилось, что русский народ, как бы ни было, есть агрессия и очень добрые люди. Вы не представляете, сколько вы добрые. Интересно. Сравнение с других восточным хитростям. Вы, может быть, вы умнее, но вы очень добрые. Как ну, ты рассказывал, что не просто все начиналось, я не сразу был фитнес-тренером. Тебе да. даже какое-то время пришлось поработать таксистом, да? Да хуже, чем таксисты, что? Я научился дома, что у нас не было кармана деньги. У папа только у тебя есть еда, лучше одежда, школа, спорта и библиотека дома. Нет телевизор, потому что это отвлекает тебя от жизни. Нет друзья, тебя раз в неделю два часа можно играть с друзьями. Дальше у тебя есть и спорт спорта образование и временно вот книга иди читает. И ты должен читать книга и рассказывать про этот книга и писать еще коротко про эту книга. Вот это мое воспитание. Хочешь деньги? пошел работать, зарабатывать. Ну, купи для тебя, например, сезон на обувь. Хочешь что-то еще обувь? пошел зарабатывает. Это, ну, это твоя Ну, твое мечта, а не моя мечта. То есть ты работать не боишься? Нет, я с детства. Вот я, я такое отличает мои брат и сестры я очень гиперактивно и хулиган. И всегда у меня даже пошла спор с папой, и, и тут это, у нас это не принимает семья. И я очень люблю кроссовки. Вообще спортивная одежда. Не знаю почему, но мне нравятся очень кроссовки. И я видел такой крутой кроссовки. У меня такое, знаешь, как если в американский фильм, нигр, они же любят такие кроссовки разные. Вот у меня именно это в крови. Знаешь, как женщины любят сумка. Яркие, которые не обещаны, Мне нравится, когда обувь не обишна. Не знаю, почему, но мне это нравится. Я думаю, любой человек хочет почувствовать себя уникально. Может быть, потому что я был худой и дрящий. Это такое страшно. И не очень любили меня друзья, смеялись на меня, я хотел почувствовать быть лучше, может быть это чисто психологически. Но я любил кроссовки до сих пор, даже кроссовки, которые я одеты сейчас, он у меня 12 лет. Вот, короче, я хотел купить это кроссовки, сказал папа, сказал, это твоя проблема, сам решай. Спросил у мамы, сказала сколько тебе на... у тебя есть деньги. Я накопил деньги, которые, знаешь, учился на 5, например, ну получил какие-то деньги. Что-то сделал хорошо, да, ну у меня всегда так. Ну у нас тоже так поощряют детей бывает. Да, и что-то совершал хорошо и получать на это гра граната, грана награда, награда. Mm -hmm. вот. и вот таких копейки, копейки. Mm -hmm. Я не знал, что думать, я не знаю, что думать, и э, случайно э, я, у меня глаза попала. Вот была пятница, посмотрел фильмы был тоже такой фильм иностранный. Дети, которые, знаешь, собрались деньги, как собрались деньги, они ушли куда-то, покупали такие, знаешь, печенья и продавали. Ну это иностранные фильмы. И какой-то ребенок он стал почистить машину. Мне понравилась идея, я начинал ходить на соседние дома. Можно я почищу машину за один фунт, например. О, это круто. Ну а к мальчикам все знают. Хулиган бегает везде. Вот. И очень любили животных, поэтому в каждом доме жили в дом большой. У нас была собака, и каждый каждом доме есть собака. Я подружился с всех собак. Всех знает меня очень. Поэтому они все соседи меня хорошо знают, потому что я любил кормить собаками. Прохожу и кормлю хлеб такой. Вот. И согласили, отдали, мне понравилось, я все, дом за дом за дом за дом, собрал все деньги и потом э, сказал, мама, вот у меня деньги, пойдем покупаем этот кроссовок, откуда это деньги, ты кому-то что-то украл, нет, я так и так и сделал, потом мама немножко спорила с папа, вот ты, вер, ребенок, что в такой возраст пошел зарабатывать. Сколько тебе было? У меня было девять, наверное. 9 лет. 9 лет, да. 9. Да, 9 Первый заработок. Да, может быть, чуть-чуть меньше, конкретно. И Мама была недовольна, да? Недовольна, потому что мама из очень как элегантная семья, и у них это нет. Но ну, наоборот, на ее обслуживали. Она не работала mm -hmm. у кого-то. Она не зарабатывала с детства. Это было в таком времени, когда еще и была королевская. Она с таком семья пока она стала государством. Они иностранцы тоже, которые жили, у них в другой уровень жили. Поэтому Но я... Тебе это помогло в будущем, вот, когда ты, например, в Россию приехала в Москву, и ты умел сам зарабатывать деньги? Да, я из этого возраста я всегда зарабатывал. И потом, когда я хотел открывать, тренаж, я могу прыгать, я могу рассказывать очень много, как я зарабатывал в жизни. Покупали одежда, шивал одежда, покупали старые одежда, старые игрушка, помирил, почистил, преподавал сок конфетка в школе продавал, ну, я все, что угодно могу, собака, которая дворняка, я красил их в черную и их продавал, да, да, они знаю, отманули ну что за копейка, не стоит как? у меня собака родилась дома, я же не говорю, что это, ну вот она, хочет покупать, да, 10 фунтов, на самом деле это, чтобы купить такую собака, нужно 200 фунтов, и ребята покупали, покупали, покупали, я все дворняка продал. <с: <с: <реш> вот, и как никогда не стояли на месте, потому что я всегда мне было очень много всего нужно. Восточно-мужчина, как в крови у нас есть торговля. Тут понятно, нация значит они очень давно торгуются. Я очень люблю торговаться, Любое <реш> что угодно. Мы жили, у нас было много манго. Я всегда их отрезал в большой такой. Не знаю, как по-русски, ну, типа, сандук такой, который дырка такой. И поехали на рынок, и продавали их, и зарабатывался как деньги. Разъем, как разъем. Ну да, таких разделов. У нас было 10 такая дерево банана тоже, когда они выходят, я их отрезу и иду продаю. Я продаю все, что угодно. Как хочешь. И даже если тебе не нравится, я уверен, что я вас уговару, и ты будешь продавать. И вот. Ну, а. я спорт из детства. А ты, когда таксистом работал, ты рассказывал историю, тогда еще на тверской. О, это плохо. Стояли. Мне стыдно это сказать. Девочки. Работник. На работу. Да, это. высокого социального уровня. Ну, я не знаю, как это красиво сказать по-русски, но пусть так, как вы говорите. А тебя еще и Я сначала хотел, очень, я да? хотел зарабатывать, и сначала нашел в дворе работа и снег почистил, но я не знаю русский язык, что делать. Вот я взял машину супруга и сказал, я пойду отрабатывать. Как ты, что, сумасшедший? В это время была карта такая. Навигатор не было. Вообще, да. Это 2004 года. И, ну ладно То что ты языка не знаешь, Москву не знаешь, нет, едешь по Тверской? Нет, я ничего не знаю, где я нахожусь. И я просто я помню, где дом, вот я оставляю точка такой шарик, и круг, и я знаю что -то это вот район, да. И что я еду, просто еду сидел в тормозят, да? У меня руки по мамам, может я несколько фраза, здравствуйте, здравствуйте, да, да, да, да, да, да. адрес, например, Маршалла Захарова что-то я ничего не понимаю. Я отвечаю: да, хорошо, знаете дорога, да, покажите. Да, один километр 20 рублей. Все, посидел, он показывает направо, налево. Я это понимаю, направо, налево, светофорты тормозили, у меня международные права. И все так. Конечно, встречалось очень много ситуаций. И драться, и украли телефон от меня, и куча всего. И Бремена, и чуть-чуть не родилась машина у меня. И муж и жена вообще развились в машине. Куча вообще были проблемы. Но, как... но, но, ты, но ты, говоришь, рассказывал, как по Тверской ты едешь, тебя Я скажу это тебе. Вот. Я еду уже обратно, поздно. Я знаю, что это центр Москва, уже я точно знаю дорога как. Ну, очень быстро прямая, два прямая дорога. Останавливаюсь, женщина. все, я останавливаюсь. Здравствуйте. та-та-та. Я еще не понимаю. Я говорю, вы знаете дорога? <сíck> <сíck> она смеется. Не знаю, почему она смеется. Еще раз обед. ничего не понимаю, что она говорит. Знаете дорога. И короче, вызывайте вторая девушка. Она по-английски разговаривает. Она поняла, что я иностранцы, и говорит, что. Мир работам такая работа поможем тебя расслабляться. Я говорю, нет, спасибо, я как уехал. И все. Это было, ну как, это адекватно, я пытаюсь это говорить. А ты, а ты сказал, 20 рублей, покажешь дорогу. Да, да? Совершенно верно. Я так, я так говорю. Вы, знаете, дорога. Да, знаю. Один километр, 20 рублей. Она смеется и смеется. Ищу раз повторять, я не понимаю. Знаете, дорога, да, один километр. Я повторю, как попугай. На 20 рублей она не согласится. На один километр. Она же будет работать, пока едет машина. Отойдите немножко я не вижу дорога вот и меня это было очень стыдно потому что я не знал такие вещи конечно есть в любой стране но я с таком воспитание что я слышал друзья но я никогда это не попробовал меня это непонятно мне понятно что ты влюбился в девушку тебе нравится твоя семья пошли к ее семье попросили ее руки согласовали у вас месяцы три знакомые, приходите в гостях, они к вам домой, мы к вам домой. Но я не встречаюсь с девушкой на улице. меня пора, в школе в школе девушка, то же самое, семья приходит, познакомлюсь, наше присутствовала, мальчик и девушка сидит, общаются, разговаривают. Все нравится друг другу, свадьба. Дальше как? Вот это вот ответ такой менталитет. Нет, такой, как у вас. Гражданский брак, ну, это да. мой молодой человек, нет, нет, это... даже если женщина за без брак, она сидит в тюрьме, в тюрьме и да. рожится там, mm. чтобы просто вы понимаете, это очень жесткая и строгая, И что? Нет, такой. до сих пор такой. Аквал, ну а как ты стал тренером потом, все-таки? Ну... Нет, я с детства, папа многократно шампион мира, бобокс, военный, у нас спорт это религия. Это религия. Ты просыпаешь утром, литр воды воду и ноги в руки, и вправь, вперед. бегим 5 километров, делим зарядка и вернулись в завтрак, оделась, ну, после душа умывался и школа. Школа спортивная, военная, То же самое там есть тренировка, я учеба. Вернулся, поел, спать два часа днем. Днем. Школа закончилась поле второй. И обязательно на спать 2 часа днем. Обязательно. Это без... Хочешь-не хочешь, тебе будет спать. И не дай бог, что увидит, что ты двигаешься. Нужно спать. Проснулся, поел большой корзину фруктов, пошел на тренировка. Вернулся на трениров... из тренировка, занимался домашнее задание, Потом сидели, читали и спали. И второй день вот так. Все. И вот так круглое железно-круглоего года. Но ты какие-то результаты спортивно достигал? Да, очень много. Я чем ты занимался? Я занимался всех видов спорта. Не просто занимался. Это у нас был закон, ты должен в неделю заниматься три вида спорта. Каждый год ты шесть спорта. Да. Ну это как у... как у вас мастер спорта и кандидат мастера ну, мастер. спорт да. мастер спорта. Да. Но это внутри страна. Но международные. Я был чемпион Африка по боксу. Юнишьи, вот 15-16-17 лет. А, параллельно занимался с боксом кикбоксинг. То же самое, а, был третий чемпион Африка. Ну, четвертый, пятое место это не читает, но я меня пятого место тоже занимался за травма. И потом у меня появилась травма в и шея, начинала голова дергаться, я бросил и начинал заниматься борба. А в школе я занимался монуласта. У вас есть это, да, ну, да, который как, знаешь, как русалка. Да, да, быстро плавает. Да, 5 километров. Тоже я шампион Египта. египты это очень сильно в такой виду спорта плавает. Я очень сильно в гандеболь. Ну, кто знает спорт, это не очень да, хорошо, да, это да. знает да, гандеболь. Мяч, да, и сквеш. Чемпионы мира многократно постоянно последние 20 лет. Это только египтяне, мальчики и девочки. И как э, я скваш тоже очень занимался. Большой теннис я непрофессионально не соревновался. Это я могу как, ну, как любой человек. Не теннисный любите, стол я очень хорошо... Тоже не выступал, но я очень хорошо играю теннисный стол. Большой теннис ты занимаешь. Скваш я очень профессионально в его Волейбол и баскетбол тоже очень хорошо. Я выступаю тоже среди страна не, не международно. Греко-римским Барбая, многократный шампион мира. И вот, Мир, и, да. Да, тоже юниши И потом весе? А, у меня были 62. Вот. И был худой, Идриш, пока обнаружили, у меня проблема по моей физиологии, и а, у меня не сваивался белок. Mm -hmm. И вот, и начали с меня ферменты отдают, и я резко начинал расти. Ну, вот. Мышцы или... Вообще, все, мое толстее. тело. Я был маленький рост, очень худой, Вообще Был 42 кг. Худой, как мумия просто. На меня постоянно сдевались, смеялись. Голова большая, с усами такой, о, какой дурак. И еще раз говорю, такой, как... Так, и постоянно у меня не хватало воздуха. Потому что мне оказалось, что у меня сердце объем большой и у меня вырабатывают адреналин очень быстро, это тоже были болезни. Mm -hmm. а у меня постоянно высокое давление и сердцебиение. Поэтому у меня нельзя жить без спорта. Мне нельзя жить, не могу спать. Поэтому сплю очень мало, я сплю 4 часа и все. У меня начинают вырабатывать адреналин и адреналин, поэтому нужно принимать успокоитель чтобы голова не дергает, электро, электроволна не будет усиливаться, да, импульсный да, угу. да, ага. сигнал, который мозг, ну, нейроны называется, который мозг синтезирует, они очень высокие, поэтому я был гиперактивным. Но, я ну, могу да. разговаривать с вами по-русски, слушать, кто-то по-арабски разговаривает, и пишу по-английски, и ищу, слушаю параллельно, например, французским. Я это умею. Скажи, то, чем ты сейчас занимаешься, это Я вам не сказал, когда я приехал, не ответил на ваши вопросы перед этим. Поэтому, когда я приехал, у меня не было сложно, что... Мне стыдно, как я буду сидеть на шее, которые люди, которые в меня, я приехал. Тем более, согласилась, что она будет Поэтому мне нужно работать и зарабатывать. Конечно, у меня были деньги, я приехал время, но я ничего не знаю, надо работать и работать. И благодарность таксист я познакомился с очень много людьми, много иностранцев, номера телефонов менялись. И узнал очень хорошо Москва, знал много людей. Люди стали звонить меня, приезжая специально в аэропорт, их завел и зарабатывал вот так деньги. И потом каждый, я каждый месяц летел в Египет, возвращался, с, сипят шамадан, там кальян, там табака, там папирус, там такие ага. И здесь в Москве был ошеркивский рынок. Да. да. Ага. Вот я иду туда, и через час все это исчезает очень огромном деньги. Ну, например, кальян ты покупаешь в Египте по 3 доллара, а здесь продается по 100 баксов. Вот это было та, у тебя 20 штук, все, деньги тебе хватает все месяца, а через месяц поехал отдохнуть на море и неделю покупал товар и вернулся, а здесь в аэропорты такие были добрые очень таможенники, они вообще ничего не шарятся, вот приезжаешь, уходишь, проходишь, не было никаких проверок, как сейчас, вообще очень добрые были люди и до сих пор добрые, Ну, а все-таки как ты стал таким большим Я химпионом. вообще все время на большой бел, после вот этого разрушения моего на, наруш, не нарушения, не обнаружили <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> обнаружили, <свечес> обнаружили мою здоровую проблему и начинал просто принимать этот фермент и у меня был высокий уровень гормон роста стал сам по себе mm -hmm. и начинал расти и естественно спорт, за мою комплекс я просто жил в тренажерном зале борьба тренажерный зал. Второй день баскетбол тренажерный зал. Бокс тренажерный зал. И вот качал, скачал, скачал. У меня нету ничего другой. Я, у папа всегда говорит что хочешь добиться что-то у тебя, как Аколя дорога. Когда не будет, ты видишь Аколя, когда она идет, атакует. Она смотрит вправо или влево? Нет, не бывает. акула когда она оставляет цель, идет только к вам. И все. Она видит вас от 5 километров. И вы ее не видите. Она идет и только идет. И куда вы убегались, они будут падать за вас. Это то же самое, как лев, когда он идет на охоту, на свою жертву. Он бегает за газель, например, да? и вот рядом его другой газел, он не будет разворачивать за другой газель, который ядом его готова. И все животные это знают, поэтому, когда он бегают за кого-то, никто не бегает. Потому что они знают, что лев не останавливает. Только на один цели идешь туда. Чем больше эта цель, жертва, жертва, жертва убегает от тебя, тем дальше ты продолжаешь. Потому что в один момент ты точно нападаешь и совершаешь твою цель. Вот. Поэтому я воспитан так, у меня нет такого слова «нет». Невозможно упал, вставай, продолжай. Это случилось, когда у меня было 10 лет. До моего дня рождения, два дня. У нас деревья такие, манго, высокие очень. Я прыгаю с дерева, с дерева. И весь звать меня, чтобы приходить на обед. Я упал, руки сломалось. Торчит отсюда два костями такие белые, до крови, плачу. Подходит папа так медленно. Что случилось? Я плачу... Руки. Я не могу говорить, я вижу косты торщит. Ты умер. Я плачу. Еще раз повторяю, ты умер. Я говорю, нет, вставай. Он так медленно разговаривает, уверенно. И мама так орет и кричит. Лего. Я вставал, пойдем в машину. Я иду в машину. Плачу, конечно, больно, у меня руки висит совсем вообще. Три слом. Два с половиной, три метра я... Упал на руках маленький ребенок такой. Сказали, открой дверь. Как у меня руки больно, а вторая рака не больно. Ну я открываю дверь машины, сижу, отвозит в больницу. Сразу меня оперировали. И это было 17 число, сентябрь. В 18 они ко мне пришли. Он спрашивал, как дела, хорошо. Завтра у тебя день рождения. Ну что, пойдем празднуем? Говорю, да, папа. Ну что, сегодня собираемся. И второй день у меня был огромный праздник и все мои друзья приехали. И я этому ситуацию в моей жизни много с папа. Он всегда говорил упал, ты же не умер. Вставай, продолжай. Поэтому у меня нет страха поменять страна, учиться нового языка, что-то попробовать, новая работа, уборщик, мусорщик. Не знаю, прихмахар, водитель, охран, тренер, спортсмен, э, косметологи, падикер. Я готов делить любая работа, главное, чтобы не попросить кому-то рубль. Вот, вот, вот. Акмал, ты знаешь, вот, э, видимо, это, наверное, наложило на тебя отпечаток. Но и многие, э, кто э, о тебе <клес> говорят, говорят, Акмал это очень злой тренер. Вот. Ты тоже так э, со своими ну, теми. Кринатами. Да. <laughs> Потому Вставай, что ты, ты не, ты не Ты не пришел ко мне, делит ли тебя массаж. Ты пришел ли спортивно врач? У меня три образования медицинское спортивное образование. У меня опыт большой в сфере спорта. Я добился мировой уровень. Я добился свою фугура Сам лишнее. Я добился что я бит в ваша страна, разговариваю ваш язык и зарабатываю я добился самый лучший, как это называется, наймание когда человек добивает какой-то уровень, что он лучший всех компетенция. компетенция я добился компетенции, самый лучший фитнес тренер 2011-2012-2013 в России и на меня писали все журналы Снимали фильмы, несколько сколько фильмы. Снимали много тоже в интернет-сайт. Со мной много артистов России занимались. Это же не просто так. Не потому, что я молодец. Потому, что я вырос. Хочешь? Да, хочу. Ты мужчина? Или кто? Да. Как Ак-Коля? Совершаем. Вперед. Ты а женщин. Я могу тренироваться. Дети инвалид, даун-синдром и, пожалуйста, взрослые люди, ветеринары, безразность, реабилитация, люди после ампутироваться, разницы, кто за человек. Анатомия одинакова, а подходы у тебя разные. Конечно, потому что я, у меня магистратура по психологии и физиологии тоже, поэтому разные абсолютно. У меня очень сложно не любить меня. У меня нет понимания зла потому что мы из детства каждый выходной день мы, папа нас забрал и мы сидели с детским домом и пенсионерным домом убрали там, и чистили туалеты, им умывали <coughs> у меня в жизни очень-очень много всего благодарность мои родители вкладывали в нас это, это, я когда я вырос, я это понимал я раньше это не понимал, почему они так и сделали. потом я понимал Дело не в религии какая-то, да, что у меня должна быть совершать добро, чтобы добро возвращать, нет. Дело в том, что ты создан, чтобы это совершать. Чтобы относиться к вам в качестве помочь. Я человек, а ты человек, я вам нужен и вы мне нужны. Я же в вашему мурому разговору, ваш язык. А вы ко мне проходили? нужно мой опыт, а представляете, если бы не был я, вы же не занимались спортом. Кто вам убедил? Кто вам уговорил? Конкретно кто вернулся? Кто вернулся для вас? Вашему спортивно дух. Вы же борец. Ну, конкретно, Честно, конкретно меня я с тобой познакомился, когда мы записывали ролик в поддержку коста. Да. Ну, до этого я тебя на экранах видел, как бы видел, как ты Костю тренируешь, там, ну, в общем, наставляешь. И когда мы с тобой познакомились, я пришел, увидел интересного человека перед собой. И мне вот как раз то, о чем ты говоришь, когда ты обращался к людям, говоря о том, что нужно поддержать, мне показалось это очень искренне. И потом мы с тобой остались разговаривать, я сказал, что у меня болит спина, ты видишь, хорошо, сейчас я тебе посмотрю в И ты мне сделал какие-то там манипуляции с позвоночником, что я сразу почувствовал себя очень хорошо. И ну, это, это сразу я тебе поверил, как специалисту, хотя вот сам я долго, долгие годы профессионально занимался спортом, кандидат мастера спорта по борьбе, по вольный институт, институту, скульптурный, Вау. даже за моими плечами, Но а в целом большой перерыв, то есть там, до 25 лет, а мне 50 сейчас. 25 лет я отдыхал. Пока с тобой не встретился, у меня не было такого импульса заняться спортом. И вот когда мы с тобой начали заниматься, особенно это было страшно трудно. Просто я прогнуться не мог, там, руки Бум. поднять не мог. Да. А вот сейчас прошло буквально... Наверное, там, покажешь потом люди, как ты да. лежал, не смог. Вот, и прошло буквально там две недели. Я себя чувствую прекрасно. У меня вес там состав уже сейчас был и 95, ну сейчас чуть-чуть опять набрал я вес, но дело не в том, что вес да, этой мышцы растут. А вот талия моя уменьшается, состояние улучшается. И вот даже некоторые вещи, которые ты им предлагаешь делать, там я бы никогда я ненавидел велосипедный вот тренажер. Это просто вот что угодно, но не велосипедный тренажер. И сейчас Класс. ты сделал какие-то там вот, не знаю какие-то действия совершаешь как-то мне, мне нравится да. я получаю удовольствие да, от того что мы занимаемся и самое главное когда ты это чувствуешь физически вот у тебя появляется энергия и ты уже все там 8 часов например я знаю я сумку собираю я иду и это большой большой дар у тебя я считаю что это большой дар а вот эти круговые тренировки, когда ты делаешь, я, правда, не совсем понимаю, почему ты меня заставляешь там, с дорожки отжиматься, потом, потом пресс, потом опять на дорожку, потом опять, это круговая тренировка у нас в спорте такая называла. Вот. Но ну, здесь каждый раз ты что-то придумываешь такое, я уже думаю, дойду я до конца или нет. И, конечно, я бы советовал заниматься с тобой, с другим людям, мы с тобой долго говорили о питании. Я бы, может быть, хотел побольше узнать, как мне питаться правильно. И самое главное, что э, меня беспокоит, чтобы что результат был долгим. Чтобы мы не просто там согнали там, вес, достигли каких-то, а вот, чтобы это действительно стало образом жизни. Я бы хотел э, передать сообщение, кто смотрит. И вы знаете, я много всего видел в жизни, и много всего знаю, и разные нации я видел. Вы прекрасно очень люди, но не каждый из вас оценивает свою жизнь. Мы все взрослые, и мы все понимаем, что в прошлом время никогда не вернутся. А в следующее время, приезжай ближайший будущий и дальнейший будущий ты не можешь его без стереи подтянуться к тебя. Но данному времени, в сегодняшние дни, вы только умеете это время. Постарайтесь максимально в этот день жить его здорово. Здорового питания, здорового дыхания. Значит, тф -тф -тф, вот это не надо. Здоровое дыхание, здорово мысли. Не надо думать в плохому Или люди это плохое, и это хорошее Обсуждаться это Это сделают тогда просто забудь Думать и в другой мысли И здоровое отношения Просто любите друг друга И в первую очередь Просто люби себя Чем здоровее у тебя несли И тело и душа Тем больше у тебя есть богатство И радость и будешь счастливым. Это мой совет вам. Спасибо вам. Наслаждайтесь. Да. Спасибо до следующей встречи. Всего до доброго. Дорогие да. друзья, пишите в комментариях а, то, что вы хотите спросить. Акмал будет отвечать у нас в программе в, следующее, в ближайшее время. Египтский сила. Спасибо.